Здравствуйте, друзья! С вами Надежда Соколова. Проект Полезная привычка за 21 день делаем утреннюю зарядку 5 плюс 5 вышел на финишную прямую. Нам осталось прозаниматься всего 6 дней, но ну, а сегодня совмещаем полезные с приятным. Уделим внимание нашим суставам, спине и прессу. Начинаем, сидя на полу, садимся, тянемся руками вверх, вниз, и еще раз так также. Выполняем вращение плечами, даем возможность проснуться нашим плечевым суставом, Развернем голову вправо, влево, разбудим шейный отдел нашего позвоночника, разбудим нашу шею. Снова потянемся вверх, переведем руки на уровень груди, раскроем их. Локти мягкие и толкаем руки вниз. Почувствуйте, что движение идет из плечевого сустава, лопатки слегка свели. Развернем локти и толкаем локти назад. Тянемся руками вверх, вниз до плечевого, до уровня плеч. И еще раз так же. Выполняем всего 4 раза. Опускаем руки на колени, тянем поясницу. Выпрямляемся. Еще раз так же. Выпрямляемся. Последний раз также. Если вы чувствуете напряжение в тазобедренных суставах, то можно положить под ягодицы кирпич. Если комфортно сидеть на полу, оставайтесь сидеть на полу. Собираем стопы, раскрываем колени, тянемся. Раскрываем обе стопы, упираемся локтями в колени и раскрываем локтями колени. Чувствуем, как тянется внутренняя поверхность бедра. Уводим обе стопы вправо, ноги в положении буквы Z, ягодицы сидят на полу, таз подкручен и чувствуем как у нас тянется передняя поверхность бедра. Разворачиваем ноги в другую сторону, тянемся, возвращаемся в центр, берем себя за пальцы ног и уходим вперед пятками. Выпрямляем ноги в коленях. Если не получается удерживать себя за пальцы ног, оставьте ваши руки на голенях. Теперь сгибаем одну ногу и тянемся к прямой. Сгибаем левую, тянемся к правой. Берем себя за лодыжку правой ноги разворачиваемся в центр. Раскрываем грудную клетку, тянемся за рукой вверх. Чувствуем, как наша грудная клетка просыпается. Возвращаемся вниз, тянемся вниз к ноге. Чувствуем вытяжение области забедренных суставов, области мышц промежности. Разворачиваемся в другую сторону. И снова тянемся вперед к ноге. Теперь к левой. Берем себя за стопу или за лодыжку. Раскрываемся, тянемся. Раскрываем грудную клетку. Разворачиваемся в центр, тянемся в центр к ноге. Чувствуем, как постепенно наше тело просыпается, как суставы разогреваются. И нам легче и удобнее тянуться. Собираем обе стапы скрестно. Переводим руки на уровень груди и возвращаемся к нашему грудному отделу. Толкаем руки вниз. Руки на уровне плеч, локти мягкие. Выполним вращение. Вот здесь будьте внимательны, мы не поднимаем плечи. Вращение идет только руками, как будто ладонью вы катаете шарик. И вращение в другую сторону вы будете чувствовать как у вас работают мышцы груди область лопаток мышцы между лопаток мышцы которые формируют свод шеи разверните локти назад и толкните пожалуйста ваши локти назад соберите лопатки еще сильнее уведите руки вниз и переводите их на уровень плеч такие крылышки И еще раз так же. Поднимите плечи. Плечи вверх, плечи вниз. И снова вращение руками. И снова будьте внимательны. Вот сейчас мы плечи не поднимаем. Сейчас у нас работают только руки. Мышцы вокруг плечевого сустава. Вращение в другую сторону. Берем себя за колени, тянемся поясницей назад. Выпрямляемся, растягиваем поясничное отдел, берем себя за пальчики ног, снова тянемся вперед. Возможно, вы почувствуете, что растяжка улучшилась, что вы, ваше тело слегка проснулось. Но ну, я уверена, что вы не заметили, как пробежали первые пять минут нашей утренней зарядки, если у вас нет времени, и вам нужно бежать на работу. Я вам желаю хорошего дня. А если у вас, вы располагаете временем, то продолжаем. Делаем широкий шаг, переводим руки вовнутрь, как будто бы подпираем наши голени или колени и разворачиваем плечи вправо-влево. Берем себя за правую стопу, раскрываемся влево, тянемся вверх за рукой. И в другую сторону также. Вот здесь, если чувствуете, что поясница круглится, положите под ягодицы валик. Уводим ноги вправо в положение буквы Z, округляем поясницу, тянем ее, тянется передняя поверхность бедра. В другую сторону. Ноги в положение буквы Z, тянемся поясницей назад возвращаемся. Теперь мы уводим руки на локти, поднимаем обе стопы, собираем пятки, разводим колени и выполняем упражнение лягушка. Вот здесь будьте внимательны. У нас будут работать мышцы пресса. Не заваливайтесь на поясницу и на плечи. Держите пресс и сместите вес к копчику. Ноги выполняют скрестное движение, как будто косичку заплетаем Движение направлено вовнутрь. Вы должны чувствовать, что у вас работают мышцы пресса и внутренние поверхности бедра. И снова лягушка. Раскрываем колени, тянем колени к плечам, слегка приподнимаем ягодицы, выпрямляем ноги, собираем колени, собираем пятки. Носки слегка раскрыты. И снова выполняем скрестное движение. Не торопитесь, и можно чуть-чуть выше поднять ноги, если тяжело. Сгибаем ноги в коленях и разворачиваем таз вправо-влево. Вот здесь по очереди отрываются правая и левая ягодицы. Мы будем чувствовать, что у нас работают косые мышцы, работают бока, а колени зажаты, и мы их удерживаем вместе. И снова возвращаемся к лягушке. Подбираем наш живот, стараемся, чтобы он у нас был подтянутым, плоским. И в то же время уделяем внимание нашим ногам. И скрестные движения. Вот здесь вы будете чувствовать, что кроме мышц пресса и ног у вас работают забедренные суставы. Снова разворот вправо и влево. Ноги сгибаем в коленях и Разворачиваем таз вправо-влево. Будьте внимательны, движение идет от таза, а не от ног. Разворачиваем не колени, а таз. Опускаем ноги вниз и начинаем тянуться. Раскрываем колени, подтягиваемся вперед. Делаем широкий шаг. Уводим локти вовнутрь и локтями раскрываем наши колени, тянем внутреннюю поверхность бедра. Вот здесь еще будет тянуться низ спины. Снова делаем широкий шаг. И помним, что если у нас круглится поясница, то мы с вами поднимаем таз на валик. Уводим руки вовнутрь и снова начинаем тянуть плечи. Правое плечо, левое плечо. Будет тянуться весь бок. Поднимаемся снова ноги, ноги в положении буквы z ягодицы усаживаем на пол чуть-чуть подкручиваем таз вот здесь не выгибайте поясницу и в другую сторону также ноги в положении буквы z мы возвращаемся в центр снова делаем шаг достаем ягодицы и снова тянемся вперед берем себя за лодыжку правой ноги левой рукой раскрываемся вверх в другую сторону также берем себя за лодыжку раскрываемся в другую сторону возвращаемся в центр Собираем обе стопы, тянемся руками вверх, вниз. И я уверена, что вы не заметили, как пробежали 10 минут нашей утренней зарядки. Я желаю вам хорошего дня. Я надеюсь, что вы получили заряд бодрости, энергии. А что ваши суставы, и ваша спина, и ваши пресс говорят вам спасибо. Если это видео было вам полезно, поделитесь им, пожалуйста, с вашими друзьями. Ставьте ваши лайки. Пишите комментарии под этим видео и получайте в подарок книжку-дневник «Полезная привычка» за 21 день. До завтра, друзья! Ваша Надежда Соколова.